Первый ресурс у нас это наша база знаний, в этой базе знаний есть инструкции на все наши модули и здесь прикреплены видеоролики, это все на нескольких языках, можно найти здесь очень много ответов на вопросы, вот так это выглядит страница. здесь. Можно оставлять свои идеи, зарегистрируйтесь. В правом верхнем углу есть форма регистрации. Можете зарегистрироваться, оставлять свои идеи о доработках. Возможно, какие-то будут идеи для индикаторов, для функционала, просто какой-то фидбэк, отзыв. Все это можно оставить здесь, чтобы оно никуда не потерялось. Вопросы, которые у вас возникают, ошибки. В общем, здесь, в принципе понятно и слева есть база знаний вы в нее переходите и здесь все по, по разделам распределено вы можете начать ознакомляться с, с самого начала начала работы главное окно и так далее и тому подобное если у вас есть какой-то конкретный вопрос ну, к примеру кластер search вас интересует индикатор вы просто в окно поиска Вбиваете, очень хорошо здесь работает поиск, и все, что связано с кластер, вам выдаст. Вы переходите в кластер Search, и у вас здесь подробно есть инструкция в текстовом виде. Также, если было снято видео, то вы можете запустить видео и посмотреть ролик -видео в видеоформате. Это первое. Второе, это наш блог. Мы два раза в неделю выпускаем публикуем новые статьи, различные темы, есть какие-то практические статьи, есть по психологии статьи, есть по криптовалютам, с обзором функционала и так далее и тому подобное. И я вам настоятельно рекомендую зайти почитать, потому что Особенно если вы недавно начали изучать объемный анализ, то вам обязательно нужно сюда попасть, потому что здесь очень много различных тем, примеров, графиков, инструкций в статье попадаются по настройке индикаторов, графиков и так далее и тому подобное. <coughs> Авторы нашего блога это трейдеры, которые по сути практикуют и они стараются готовить для вас контент с точки зрения практической пользы. И, в принципе, все статьи интересно читать, потому что пишут трейдеры для трейдеров. Поэтому обязательно перейдите на, главном, на главной странице, вообще на, на, на сайте вверху есть блог, и вы просто на него Кликаете, попадаете вовнутрь. Если кто-то не знал, зайдите, добавьте в закладки. Ну. А третье, что я хотел сказать, это наш YouTube канал. Если кто-то еще не до конца с ним ознакомился, обязательно покопайтесь в нем, потому что вы можете перейти в плейлисты. Мы постарались максимально удобно посортировать все по различным темам, то есть здесь есть отдельный плейлист по кластерному анализу, есть плейлист для новых пользователей, если есть какие-то проблемы с подключением, с открытием графика и так далее, то есть здесь короткие видео, вы можете их найти. Для информации для начинающих трейдеров, настройки графиков и так далее и тому подобное. Отдельная, отдельный плейлист по Atas крипто. <coughs> В общем, настоятельно рекомендую зайти именно в плейлисты и по темам посмотреть э, видеоролики, которые вас интересуют.